Привет, любители Немиркин психологии! Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сообщить вам, что ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И это потрясающе! Так что спасибо вам! А теперь давайте погрузимся в тему. Тревога – это изнурительное психическое заболевание, которое может иметь далеко идущие последствия для вашей повседневной жизни. Симптомы тревоги могут быть как серьезными, так и более тонкими. Поскольку тревога вызывает столько беспокойства и страха, вы, возможно, начали принимать новые модели поведения, чтобы попытаться уменьшить чувство тревоги. Возможно, вы также продолжаете придерживаться этих привычек, даже если тревога прошла. Например, вы всегда автоматически проверяли, где находятся выходы из комнаты, когда входили в нее. Вы всегда должны были знать, где находится ближайший выход, если вам нужно было бежать во время приступа паники. Тревога может наложить неизгладимый отпечаток на ваши повседневные привычки, ведь она так сильно влияет на вашу жизнь. Поэтому давайте поговорим о пяти привычках, которые вы можете выработать из-за тревоги. Первое – избегать зрительного контакта. Часто ли вы избегаете смотреть кому-то в глаза из-за своей тревоги? Есть ли у вас привычка смотреть на лоб собеседника во время разговора, чтобы избежать зрительного контакта? Вам может быть очень трудно смотреть в глаза собеседнику во время разговора, особенно когда вы испытываете стресс или находитесь в ситуации, которая вызывает у вас тревогу. Смотреть кому-то прямо в глаза может быть очень страшно, так как спрятаться негде, и это может стать серьезным спусковым крючком. Второе скрежетание зубами. Есть ли у вас привычка скрежетать зубами по ночам? Когда вы спите, ваши мышцы должны расслабляться, и ваше тело теряет напряжение. Но когда вы волнуетесь, ваше тело сохраняет это напряжение скрежетание зубами является побочным продуктом тревоги или стресса и может быстро превратиться в привычку. Скрежетание зубами также может нанести серьезный вред зубам и челюсти, вызвать головные боли напряжения и сильную лицевую или челюстную боль. Номер три периодические пробуждения в течение ночи. Много ли у вас забот? Вам трудно заснуть ночью. Когда вы переживаете тяжелый период тревоги, вы можете даже просыпаться каждые пару часов в течение ночи. Ваш мозг просто не может отключиться достаточно долго, чтобы полностью погрузиться в сон. И поскольку это стало повторяющейся моделью поведения, от этой привычки трудно избавиться. С бессонницей можно справиться, если применять правильные стратегии. Если вы уменьшите свою тревогу и стресс в течение дня, возможно, с помощью медитации или йоги. Это повысит ваши шансы на облегчение ночью. Номер пять. Жевание губы. Бывает ли так, что вы натягиваете кожу на губах или жуете нижнюю губу, а иногда доводите внутреннюю сторону щеки до крови? Возможно, вы делаете это, когда испытываете сильное беспокойство и у вас слишком много нервной энергии, не имеющей выхода. Прикусывание губы – чрезвычайно распространенное явление при тревоге, но оно может стать чрезмерным и привести к вредным последствиям, когда губы становятся сухими, потрескавшимися и кровоточащими. Жевание губ – это стратегия преодоления нервозности, подобная той, когда вы дрыгаете ногой или кусаете ногти. Появились ли у вас какие-либо из этих привычек из-за тревоги? Как они повлияли на вас? Какие еще привычки появились у вас из-за тревожности? Расскажите нам о своем опыте в комментариях ниже. Мы будем рады услышать вас. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.